И снова вызов классный и интересный. И нужно создать и реализовать дизайн-проект таким же интересным, крутым и стильным. И мне кажется, я справилась. Привет, друзья косметологический салон для того чтобы решить массу вопросов нужно было чем-то вдохновиться какая-то идея какая-то концепция и этой концепция этой идея стала картина каримова эльдара черная и степь черная это космос а всполохи этих цветов это жизнь это природа это мы это солнце это вода все что нас окружает и это помогло создать мне этот проект «Цвет». Поскольку это медицинский косметологический центр, то освещение является одним из самых важнейших компонентов концепции, всей идеи. Светильников здесь много, так и должно быть. Это для того, чтобы врачу было удобно, комфортно и замечательно, результативно работать с пациентом. Свет. После того, как были решены все вопросы с функционалом, оборудованием, с цветом, светом, нужно было внести что-то такое яркое, природное, зеленое, для того, чтобы каждый посетитель и сотрудник клиники чувствовал себя комфортно. Растения. Любой косметологический центр, помимо высококлассного оборудования, должен быть обеспечен системами хранения. И системы хранения должны быть функциональными, удобными, комфортными и элегантными деревом. Для того, чтобы зрительно увеличить это пространство, сделать его легким, даже невесомым, я приподняла практически всю мебель над уровнем чистого пола. И завершающим штрихом стали эти сертификаты, которые расположены именно в том месте, в котором они должны быть.